Колеса или ролики, которые используются в креслах. Извините меня, я вас немножко поучу существуют полипропиленовые колеса и полиамидные или нейлоновые колеса. Полипропилен отличается от нейлона или полиамида прочистными характеристиками. Так вот, я, Денис Барковский, хочу заявить: компания Барски. Полипропиленовые колеса не используют никаких кресло. Даже в самых дешевых креслах у нас колеса изготовлены из полиамида. Полиамид это прочный пластик. Для сравнения могу сказать, бампера автомобилей делаются из полиамида. То есть именно потому, что это прощественные характеристики. Теперь, существуют обрезиненные колеса и полиуретановые колеса. Это не секрет. Полиуретан по своим качественным характеристикам лучше любой самой лучшей резины. Поэтому нужно четко понимать, что обрезиненное колесо и полиуретановое колесо. Так вот, объясняю, все эти колеса изготовлены из полиамида, то есть они прочные, они долговечны, они не трескаются, не ломаются. Вот. Обрезиненное колесо выглядит вот таким образом. Это наша фишка. Темно-серый цвет резиновой окантовки. Потому что на белом след, видны следы грязи. На темно-сером цвете следов видно не будет. Диаметр 50 мм. Это полиуретановое колесо, которое используется в фирменных креслах. Барские, более дорогих моделей. Помимо увеличенного диаметра 60 мм у него полиуретановое покрытие в принципе по технологии подлокотников с мягкими накладками или с другими э, частями все эти колеса защищают ваше покрытие от царапин э, полиуретановое колесо за счет большего диаметра и полиуретанового покрытия имеет лучший коэффициент скольжения то есть, если обрезиненное колесо по ковру будет тяжело катиться, то полиуретановое колесо будет катиться по ковру. Все.